Итак, Плутон перешел в ретроградное движение и дает нам шанс понять и исправить совершенные когда-то ошибки. Посмотрите, пожалуйста, подробное видео на моем YouTube-канале, ссылка в закрепленном комментарии. У нас всех появляется возможность развивать настоящее и формировать свое будущее, конечно же, с учетом прошлого опыта. Ретроградный Плутон в Козероге поднимает вопросы перераспределения власти и финансовых потоков, оказывает серьезное влияние на политическую сферу и международные экономические отношения. Главным образом его влияние сказывается на общественном уровне, затрагивая крупный бизнес и государственные институты. Плутон в Козероге находится под управлением Сатурна, хранителя времени, планеты ограничений, норм и правил. Приходится возвращаться мыслями в прошлое, анализировать тяжелые жизненные ситуации, что не очень приятно для многих. Любые изменения в период ретроградного Плутона могут стать успешными, хотя сам процесс довольно болезненный. Далее по дням недели краткое описание. 3 мая, понедельник, убывающая луна в Водолее, в соединении с Сатурном, Венера в гармоничном аспекте с Нептуном, Солнце в напряжении с Сатурном и Меркурий в напряжении с Юпитером. Будьте внимательны во всех денежных делах, многое скрывается, легко допустить ошибку, принять иллюзию за реальность. Нептун и Венера сильные, в статусах управления, поэтому люди склонны одевать розовые очки и убегать от напряженной окружающей действительности. Хороший день для работы в одиночестве, дома. Людям удается вспомнить то, что раньше не удавалось. Происходит осознание ошибок, понимание того, что необходимо предпринять, чтобы обрести уверенность и найти свое место под солнцем. Возможно, убывающая луна у знаке водолей делает людей немного одинокими сегодня. Но это скорее от того, что многие больше склонны отдавать внимание своему хобби. Появляется потребность в независимости и уединении. Хочется проявить свою индивидуальность, проанализировать происходящие события, самостоятельно найти истинное решение проблемы, поэтому могут возникнуть неприятности в личных отношениях. Луна в Водолее наделяет людей свободолюбием. 4 мая, вторник. Убывающая луна в Водолее. Меркурий в 5.49 по киевскому времени входит в знак Близнецы, где имеет статус управления. Здесь же с 30 мая войдет в ретродвижение до 23 июня. Начинается благоприятный период для работы с информацией, обучения, оформления документов. Люди легко входят в контакт, становятся более разговорчивыми и сообразительными. Убывающая луна в Водолее... При этом Меркурий в Близнецах, все это способствует рискованным поступкам и продуманным авантюрам. Хорошо заниматься обновлениями и преобразованиями, особенно в стиле хай-тек. Начинать использовать новые технологии, что-то изучать. Домашние дела сегодня выполняются эффективно и даже прогрессивно. Вполне возможно, что появятся идеи, как и что лучше хранить или использовать старые вещи по-новому, придать им новый облик. Хочется внутренней свободы и раскрепощенности. Эмоции оживают, начинают проявляться открыто и свободно. Внутренняя независимость – вот то, что становится главной потребностью сегодня. Многим хочется чего-то нового, легко совершаются неожиданные поступки. Но от некоторых людей можно ожидать неадекватных действий, поэтому будьте осторожны. Хороший день для интеллектуальной работы. Удается найти решение затянувшимся вопросом. 5 мая. Среда. Убывающая луна в рыбах. Период луны без курса почти всю ночь. Луна в рыбах дает возможность осознать людям свои желания и способности, а также найти внешние и внутренние ресурсы и резервы для проявления и понимания своих талантов и реализации целей. Это время удачно для всех дел, которые связаны с уединением, вдохновением и отдыхом. День благоприятен для прояснения различных фактов, тем более Меркурий уже движется по близнецам, сильный в статусе управления, способствует любой деятельности, требующей точности. Так как в этот день происходит прилив жизненных сил, то концентрация внимания на чем-то одном поможет решить эту проблему. Вечером постарайтесь отдохнуть, расслабиться и дать волю чувствам. Только так можно сбросить с себя груз бытовых и рабочих проблем. Для повышения настроения хорошим вариантом считается медитация. Прохождение луны по знаку рыбы дает интуитивное постижение глубин, скрытых и тайных процессов. Осознается истинный смысл вещей. Многие становятся сентиментальными, но при этом не стремятся открывать посторонним глубину своего внутреннего мира. Отрицательной стороной сегодняшнего дня является повышенная тяга к уходу в иллюзорный мир чему способствует употребление средств, меняющих сознание. Сегодня и завтра творческий период. Пишите, рисуйте, сочиняйте. Все получится неплохо. 6 мая, четверг. Убывающая луна в рыбах. Венера в гармоничном аспекте с ретро-плутоном. В этот день можно решить много задач по преобразованию, переориентации производства, интересов, сферы влияния, Благоприятные денежные операции, взаимоотношения с финансовыми структурами. Возможно возникновение новых перспективных проектов и деловых отношений. Благоприятный потенциал дня способствует преобразованию негативных моментов в работе. День благоприятен для решения вопросов совместных финансов, акционирования, налогов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Прекрасный день для обновления семейных и любовных отношений также этот день предоставляет возможности в творческой сфере достигается результат от ранее приложенных усилий высказывание оригинальных идей и применение предовых методов находят поддержку могут возобновиться давно забытые связи и отношения есть вероятность обрести контроль над тем что было утрачено в прошлом или перевернуть на прошлую неудачу в успех в любой сфере в этот день при приложении достаточных усилий вы можете добиться достаточно позитивных результатов 7 мая пятница убывающая луна в рыбах до 14:52 по киевскому времени после чего переходит знак овна период луны без курса с 1037 до 14:52. Первая половина дня неблагоприятна для начинаний и решения серьезных вопросов. Но если в течение недели вы активно работали, то возможно удачное завершение каких-либо проектов, получение первых результатов от приложенных усилий. Дети становятся более чувствительными, чем обычно, капризными, плаксивыми. На уроках им трудно сосредоточиться, они предпочитают летать в облаках. Повышается чувствительность. Люди хотят заботы, внимания, понимания и сочувствия. В то же время многие становятся более подозрительными и отстраненными. Вторая половина дня в целом благоприятна. Хорошее время для проявления талантов, демонстрации своих работ. А для старых проблем находятся неожиданные решения. К вечеру увеличивается физический и психический потенциал. Люди становятся более активными и импульсивными предприимчивыми и инициативными проявляется стремление действовать на первый план выходят личные интересы на удивление в пятницу многие не чувствуют усталости поэтому могут взять дополнительную работу и сделать даже больше чем в течение всей недели 8 мая суббота убывающая луна вовне венера в напряжении с юпитером Неоднозначные энергии в течение дня следует быть более осмотрительными. Овен мужской, подвижный, положительный, огненный знак, управляемый энергичным Марсом, который движется по знаку рака, которым управляет Луна. А Марс управляет Овном, по которому движется Луна. День богат на яркие события, причем увеличивается вероятность семейных ссор с битьем посуды. Сегодня люди склонны к соперничеству, возможны конфликты и провокации. Слишком оптимистические или слишком грандиозные намерения соблазняют сегодня многих людей. Появляется склонность к расточительности, нереалистичному планированию или проектам с неоправданным размахом. Из-за легкомысленного отношения к деньгам возникает опасность понести убытки. У многих может ослабнуть самоконтроль. Возникает искушение переоценивать свои чувства или проявлять чрезмерное великодушие. Это подходящее время для того, чтобы всерьез посвятить себя сложной проблеме примирения формальных законов и жизненных реалий. Хороший день для проведения или... Посещение обучающих мероприятий, организации вебинаров, дискуссий на серьезные темы. 9 мая воскресенье, убывающая луна в Овне. В 5.02 по киевскому времени в Венера входит в знак близнецы. Сдержанность проявлений и глубина чувств тельца сменяется легкостью контактов и игрой воображения. Этот период связан с лестью, обаянием и чувством юмора. Венера в близнецах настраивает на легкую волну, подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы наладить отношения с близкими родственниками, братьями, сестрами, соседями. Кто ищет дополнительных заработков, в этот период появляется возможность получить небольшой приток денег из разных источников. Наилучшие шансы сегодня и в ближайшие дни. Предоставляет ваше непосредственное окружение. Если вы одиноки и хотите найти своего идеального партнера, больше гуляйте, путешествуйте, общайтесь и встречайтесь с приятелями. Вам обязательно повезет. Первая и вторая декады мая очень благоприятны. Посмотрите мое видео о транзитах планет в мае. Ссылка в закрепленном комментарии. Любое общение сегодня эмоционально окрашено. У собеседника возникает ощущение душевного единения. Возможны заочные знакомства, например, по переписке, в социальных сетях, неожиданные встречи, интрижки в дороге, которые со временем могут перерасти в глубокое чувство. Друзья, если есть вопросы по личным гороскопам, записывайтесь на индивидуальную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Буду рада помочь. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала.